С Вашего разрешения продолжу делать пируш. У нас очень интересная глава. Начинается с 29 главы книги Второзакония. И очень Такая насыщенная глава, где много интересных вещей, о которых мы сегодня с вами поговорим. Итак, давайте немножко представим, что было до, да, вот, до того, как вот мы сейчас коснемся этой 29 главы. Народ Израиля 40 лет ходит в пустыне с целью войти в землю обетованную. И причина всего этого кроется в том, чтобы народ вошел в землю отцов, с обновленным разумом, с обновленным умом, то есть не с рабскими э, э, своими традициями и всякими э, при, при, при, привычками, но с новым обновленным разумом. И в прошлый Шаббат Дима очень хорошо затронул эту тему. Он сказал о том, что он подчеркнул о том, что входя в землю обетованную, очень важно было. Богу, чтобы народ очистился от прежних замашек, от прежних языческих привычек, от различных традиций того народа, среди которого он жил, образно говоря, 400 лет. И... Настолько, что даже вот в 27 главе написано до этого, написано, что когда вы войдете в землю Израиля, когда войдете в эрц Израиль, перейдете реку Иордан, вы должны переписать Тору. То есть, чтобы ничего старого, ничего прошлого, ничего древнего не вошло в эрц Израиль, То есть, вы должны войти новыми, обновленными. Об этом мы в прошлый раз очень хорошо говорили. И вот мы сейчас с вами находимся в 29 главе, и здесь стоят старейшины, здесь стоят все представители народа Израилева от мала до велика, и Господь им говорит, что вы вот сейчас вступаете в новый договор, в договор, который э, Он заключает. И что тут очень интересно, что Бог заключает договор не только с теми, кто там стоит физически, а стоит огромное количество людей, э, которые вот находятся сейчас в преддверии того, чтобы войти в землю обетованную, исполнить то обетование, которое Господь Бог дает. Но он здесь очень говорит ключевые слова. Слушайте внимательно. Он говорит, «Я этот договор заключаю с теми, кого ныне, кто стоит здесь вместе с нами, пред Господом Богом вашим, и с теми, кого нет ныне». Интересно, правда? Как так получается? Бог что, с мертвыми заключает завет? Нет, Бог заключает с живыми завет, с теми, кто сейчас стоит, и те, кто от них будут дальше, то есть с семенем, семенем Израиля, которые, мужчины, которые стоят там, получается, то семя, которое дальше пойдет от них, это уже тоже будет вместе с ними в завете с Господом. Таким образом, и мы с вами тоже имеем этот завет через наших праотцов. Следующий очень важный за этап этого договора в том, что народ, что, в том, чтобы народ действительно соблюдал и соблюдал законы Божьи и заветы Божьи. Это очень непросто. И Господь говорит, что вот в 30 главе, что если вы будете соблюдать, то у вас все будет хорошо. А если вы не будете соблюдать... И вот сегодня уже Леон эту тему поднял, это тему, которую мы давно вообще говорим, тема об Алие. Смотрите, что здесь написано в 30 главе с 1 по 3 стих. «Когда сбудется все это, то есть вы приедете в землю Израиля, поселитесь, там будете жить, пусти, пустите свои корни». «Вы, живя меж тех народов, которые, э, э, сбудется все это, благословение и проклятие, которое я предложил вам, и вы, живя между тех народов, среди которых рассеет вас Господь». То есть потом будет рассеяние, которое произошло. Да? Будет рассеяние. Господь, Бог ваш э, рассеет вас, и вы одумаетесь, и, внимание, вернетесь к Господу вашему Богу, и станете вместе с детьми своими слушаться Его всем сердцем, всей душою, исполняя все то, что я возвещаю вам ныне. И тут, внимание, тогда Господь Бог ваш вернет вас и помилует вас, и вновь соберет вас, уведя вас от народов, среди которых Он вас рассеял». То есть мы видим здесь очень важную цепочку, которую Господь Бог выстраивает, и Он говорит, чтобы мы с вами помнили об этих вещах, и что эти вещи, которые сейчас здесь написаны, это не о ком-то написано здесь, о ком-то непонятном, а это написано с вами, а написано здесь у нас с вами. И это очень актуально, как никогда. с февраля 2022 года с России Алию совершило 24 тысячи израильтян, да, новых израильтян, которые приехали в Израиль, вот до этого момента. Но несколько дней назад была объявлена мобилизация, и премьер-министр Лапид сказал, что он умножит, увеличит рейсы из России в Израиль для того, чтобы как можно больше людей, которые желают выехать из России, могли приехать в Израиль, чтобы вывести всех желающих оттуда. То есть эта цифра в 24 тысячи может как минимум еще удвоиться до конца года. Представляете, да, о каких цифрах сегодня мы с вами говорим? И это пример только одной страны, России, на, на, на этом этапе. Таким образом, мы видим, что Бог совершает свой план. Хотим мы того, не хотим мы того. Бог собирает свой народ в Эрец Исраэль. Есть такая поговорка, знаете, «кнутом» или «пряником». Знаете, да? Вы понимаете, что это значит? Что значит «пряником» приехать в Израиль? Когда ты читаешь Слово Божие, Десятки пророчеств говорят о том, что народ Израиля должен жить в эрд Ты, о, Господи, я твой сын, я послушен тебе во всем. Собрал чемоданы, детей собрал, приехал в эрд пряником. Получил все, все, что тебе нужно сполна, все пособия, все условия, все, что тебе нужно. А что такое кнутом? Когда ты жил себе в той стране, где ты жил, делал все, что ты хочешь, работал, служил, я не знаю, делал все, и раз, война, бум! И все, тебе надо все бросать, все оставлять, все продавать за копейки, если еще в лучшем случае продавать за копейки, и приезжать в Израиль для того, чтобы спасти душу свою. И вот это э, кнутом то, что я сказал. Далее, в 30 главе, в 9 стихе, Бог говорит, что не просто соберет здесь свой народ, нас всех с вами, но Он говорит, что «если будешь соблюдать закон Мой», «Я дам успех в делах твоих, и в приплод скота тебе, и урожай на поле у тебя будет много, и всякое благо тебе будет». Это вот в 30 главе мы читаем с 9 стиха. И в 11 стихе написано, что очень тут тоже интересные моменты. Говорится, что «если ты соблюдаешь закон Божий, это не что-то заоблачное». Закон Божий — это не что-то, вот там где-то закон, а тут вот я. Господь говорит, что он должен быть у вас на устах в памяти вашей и вам по силам его исполнить. О чем это нам напоминает? Помогите мне. Вот это обетование, о чем нам напоминает? О каком-то очень ярком библейском пророчестве. Тоже правильно, но в, в пророке Иеремия в 31 главе написаны очень хорошие слова. Господь говорит, я соберу да, народ мой и заключу с ними новый завет, и положу их в уста, их, и на сердцах их напишу его. То есть вот мы видим, что оказывается пророчество об Алие, пророчество о том, что все эти вещи, которые сейчас с нами, с вами сбываются, это не только пророки, это Тора. Это второзаконие, 30-я глава, и здесь как раз обо всем этом написано. То есть вся эта глава не цавим, она говорит о нас с вами сегодняшних. Даже не прошлогодних, а сегодняшних. И не о ком-то другом, а обо мне и о вас. И чтобы подытожить, давайте вспомним, о чем мы только что говорили. Что первое, Господь заключает завет с каждым и хочет, чтобы мы исполняли, и, и, и заключать завет не только с нашими праотцами, тогда у горы Синай, но и с нами сегодняшними, через их семя. Второе. Бог собирает нас сегодня в нашей стране и хочет, чтобы мы исполняли его закон и были успешны во всем. И говорит, что это не что-то за, заоблачное. Это реально. Живи по закону, соблюдай Тору. Это ничего сложного. Будешь жить по закону, будешь жить по Торе, тебе будет хорошо, будешь успешен, будет у тебя благословение, будет приплод у тебя, и будет все, что тебе нужно в жизни хватать. И последняя мысль этой главы здесь говорится о том, чтобы мы выбрали жизнь. И тут, когда я это читаю, мне вспоминаются различные фильмы, там всякие боевики, где стоит человек, и ему у виска пушку держат, дуло и говорят, там да, мы тебе сейчас что-то, -то, то то то сделаем. Он говорит, нет, пожалуйста, не убивайте меня, оставьте меня в живых, сделайте мне что-то, ну, то есть я вам все скажу, все отдам, только не убивайте ни меня, ни моих детей. То есть, в принципе, это нормальная реакция любого человека, да? Выбрать жизнь, не выбрать смерть, не выбрать, когда тебя убьют, а выбрать жизнь, зацепиться за жизнь. Но когда касается вопросов духовных, почему-то эти вещи вдруг перестают быть понятными. Когда тебе говорят, выбери жизнь, то есть не только физическую и там, э, делай все на свете прививки для того, чтобы ты был здоров. Нет, а для того, чтобы твоя душа была здорова, выбери жизнь и соблюдай заповеди Божьи, живи по закону Божьему, слушайся Господа Бога. Вот тут начинается у людей много вопросов, и люди забывают, к сожалению. И об этом Моисей через Господь через Моисея, народу Израиля, об этом напоминает. И Он говорит, вы в преддверии, чтобы войти в Исраиль. Будьте готовы, соблюдайте и сделайте этот выбор. Вы свободны. Вы можете сделать любой выбор сегодня в вашей жизни. Но у этого выбора есть цена. Вы заплатите за тот выбор, который вы выбираете. Если вы выбираете что-то неправильное, придет за это расплата какая-то. Вы Поэтому Он говорит, выбери жизнь. Особенно сейчас, в преддверии Рошана, когда мы с вами стоим вот перед этим замечательным праздником, очень хорошо об этом задуматься, об этих вещах, и посмотреть, где я. Выбираю ли я жизнь? Находятся ли Тора и законы Божьи в моем приоритете? Воспитываю ли я детей по законам Божьим? Люблю ли я Господа Бога? И выбираю ли я жизнь? Аминь. Bye.